Значит, морочки есть в любой культуре, это чисто колдовской метод, сам смысл которого заключается в названии. Заморочить, то есть запутать таким образом сознание человека, чтобы он начал совершать поступки, не свойственные ему. Естественно, в пользу того, кто этого морочку делает, то есть временно, временно, подчеркиваю, отказывается от своих прав не опираться на какую-то свою картину мира достаточно жесткую и устойчивую, не опираться на свой собственный опыт, а вести себя подобным образом Оморочка это такая вербальная конструкция, это всегда словами некое заклинание, которое на Руси и на Украине и на вашей земле тоже называли шепоток. Шепоток делается, как правило, в спину или просто на образ. Но спину всегда единственное, потому что идет сразу внедрение в эфирное тело. Это специальная вербальная конструкция, которая делается по определенной частоте, по определенному правилу. Связана она обычно всегда с природными аналогиями. Обычно оморочки запоминаются наизусть. И те, кто их применяет, обычно у него, что называется, с языка слетает. Смысл оморочки чисто теоретический метод, это воздействие на ментальное тело таким образом, чтобы запутать там все ментальные конструкции, перепутать их между собой. Получается в ментале такая каша. Ментал это то пространство, на которое сознание человека опирается для того, чтобы найти себе нормальную реальную картину мира. То есть он знает, пойдешь туда, ты сделаешь что-то, сделаешь что-то, получишь это. А тут получается, что его картина мира немножко перепутывается, Знаете, такой вот вирус, маленький, который вносит искажения в изображение. Пловили вот когда-нибудь вирус на компьютере, да? вот были такие вирусы в самом начале, они в основном воздействовали, ну, эффектом проявлялись. Там, например, у тебя мышка начинала скакать вот так вот по экрану, ты хочешь включиться, а она у тебя скачет, как оглашенная. Да? Не, особенно вот когда с текстом работаешь, непонятно куда нажать, потому что вот так вот перепутывается. Вот а оморочка действует на сознание человека приблизительно так же, как этот вирус, все вот так вот перепутывается, ты не можешь опираться на свой ментал, как на объективную реальность. И соответственно твой опыт, твое каузальное тело также начинает совершать поступки, которые тебе совершенно не свойственны. Как правило, это всегда в ущерб себе, в убыток себе. Обычно оморочки, включаются и используются тогда, когда колдуну надо что-то отобрать. Причем отобрать именно себе очень быстро, и морочки никогда не имеют пролонгированное действие. То есть пока ты их шепчешь, пока идет влияние на человека, они действуют. Так только ты потерял контакт с объектом или перестал говорить о морочку, его сознание очень быстро восстанавливается. В тот момент, когда ты произносишь да, с достаточно сильным эмоциональным посылом, есть как бы надежда, да, что он перестанет контролировать свое собственное сознание. И в этот момент происходит забор. Забор энергии, забор информации. С помощью морочки никогда нельзя забрать права от человека, но можно временно оттянуть поток, например, денежный поток временно оттянул себе там чего-то привлек, да, и через некоторое время у объекта все это восстановилось. У объекта это выглядит как ну разовая потеря, например, кошелек потерял. Он очень быстро восстановится, когда у него есть право на деньги, он кошелек через там, два дня забьет таким же количеством. Да. Но вот в данный момент у него происходит потеря кошелька. Ты забираешь себе этот поток, к тебе приходят деньги, опять же разовая какая-то. Да он все это дело теряет. Опять же, если у объекта хорошая защита, то она постарается защитить от этого оморачивания, то есть она защитит свой объект. Если защита не очень хорошая, то есть обычная, например, он носит крестик, ну, в общем и все, на это, то восстановление произойдет через некоторое время за счет собственных жизненных сил. Специалисты по морочкам вообще на самом деле достаточно редки, Почему? потому что, во-первых, это кропотливый труд. Как и все, связанное с русским заговорным словом, с русским чернокнижием, оно занимает огромнейшее количество времени. Это вообще только этим заниматься, потому что сами оморочки, они, как правило, длинные, очень длинные. Выучить их наизусть, это вообще на самом деле большой труд, потому что многие, например, на старославянском, или на украинском, который ну, хохлы вообще у них, самое большое количество морочек это на украинском языке, это так светит. Ну, вот, и работают они лучше всего, потому что очень хорошо отработаны, то есть на что называется. Длинные, Они очень длинные морочки, их долго говорить, их долго учить, то есть обычно люди, которые работают по морочкам, работают только на них. Но это рабочий инструмент, если ты наработаешь себе вот эту вот говорилку и научишься вкладывать в каждое слово определенную эмоцию, она тебе очень сильно поможет. Но опять же, да, колдун по большей части он дурак, много знает, но мало понимает. Всегда мина замедленного действия, прежде всего вредит самому себе, особенно вот это колдовство, потому что не имея опыта в магических играх, Колдун не всегда видит, какая защита стоит у человека. То есть он может что-то почувствовать, а может быть, к этому можно подлезть, а может, не надо, но иногда жажда денег и жажда не знаю, молодости, красоты, что обычно отбирается, настолько велика, что не срабатывает вот эта вот защитная функция, и начинают. Наговариваться на человека, у которого есть такая защита, за которым все таки стоят какие-то определенные силы, которые очень быстро, быстрее, чем сам человек, реагируют на подобное грубейшее нарушение прав. И тогда колдун получает откат, откат весьма приличный. В зависимости от того, какая сила за человеком стоит. Например, оморачивается некий объект с целью забора у него денежного потока. А за объектом стоит достаточно серьезная сила, которая воспринимает как существенное оскорбление не только охраняемому объекту, но и самому себе, а по алгоритму так любое оскорбление должно возмещаться в труд. И поэтому у, у, у оморачивающего начинаются потери, которые он сам не может объяснить, да, потому что, как правило, это все стирается из головы, а колдун, который не понимает, какая сила стоит за объектом его воздействия, не очень не свяжет одно с другим, потому что связывал, мягко говоря, не работают. до него начинается серьезные потери, на которые он за неимением скажем так, ума начинает сваливать на соседей колдунов, которые вообще к этому делу совершенно ни при чем, Начинается магическая, что называется, колдовская война, что на ровном месте, и она локализуется, опять же, контролирующими силами вплоть до полного отбора Энергии, времени, здоровья, то есть, как правило, люди, которые не рубят фишку, выражаясь сленговым языком, очень быстро начинают платить своим собственным здоровьем, потому что больше ничего у них не остается. Вот. Поэтому возвращаясь к вопросу об оморочках, Если у вас хорошая защита и вы регулярно занимаетесь. Работая со своим сознанием, оморочек вам бояться нечего. Если вы сами желали бы заниматься и изучать эту тему такую, как оморочки, начните изучать ее с теорией. Да? Исключительно с теории, то есть что, как, почему это делается, как работает, и самое главное, как чувствовать, когда можно воздействовать на объект, а когда на объект воздействовать нельзя.